Крупным e-commerce-площадкам знакома ситуация, когда значительная часть аудитории заходит в магазин со смартфона и просматривает в приложении больше товаров. Теперь таких пользователей можно догонять с помощью смарт-баннеров. Привет, я Наталья. И это новости Digital. Отслеживать просмотры товаров на сайте и нацеливать смартбаннеры на пользователей, которые заходили в ваш онлайн-магазин, по-прежнему можно с помощью Яндекс-Метрики. Чтобы фиксировать события из приложения, потребуется интеграция с трекинговыми SDK. В бета версии поддерживаются наиболее популярные трекинговые системы AppMetrica, Adjust и f Еще одно отличие касается работы с видами. Вместо ссылок на сайт в них теперь можно использовать трекинговые ссылки. Если у пользователя, который кликнул по смартбаннеру, уже установлено ваше приложение. Трекинговая ссылка с диплинком приведет его сразу к нужному товару в приложении. Если приложения нет, то клиент попадет на сайт. В любом случае объявление приведет человека напрямую к возможной покупке. Эта же ссылка позволит с помощью мобильного трекера определить, что приложение было открыто и товары были куплены благодаря клику из Директа. Конверсии с приложения можно увидеть в мастере отчетов и использовать для оптимизации ставок. Смарт-баннеры показываются на всех устройствах. Так что, если раньше пользователь мог просмотреть товар на мобильном сайте и увидеть рекламу на компьютере, то теперь он может заинтересоваться товаром в мобильном приложении и встретиться со смарт на десктопе. Ретаргетинг по событиям из приложения позволяет полностью охватить целевую аудиторию. С ним смарт-баннеры становятся универсальным инструментом для работы с клиентской базой и для увеличения продаж. Тестируйте и делитесь впечатлениями. Ставьте лайки и не забудьте подписаться на наш канал. С вами была Академия Вебком. До встречи!